В российских автосалонах стартовали продажи «Газели» Next «Некст» со 150-сильными 2,5-литровыми дизелями марки «ГАЗ». За бортовой грузовик просят 2 миллиона 900 тысяч рублей. Но нам интереснее другое. Автозавод раскрыл дилерам некоторые технические подробности, касающиеся свежего движка. Он называется «ГАЗ-21», но только потому, что отвечает нормам Евро-2. Версия Евро-5 будет именоваться «ГАЗ-51». Соответственно, в нынешней конфигурации агрегат не имеет ни сажевого фильтра, ни системы рециркуляции. Отдача мотора — 150 сил, а максимальный крутящий момент — 330 ньютон-метров, которые доступны при оборотах от 1200 до 3100. При этом новичок имеет более низовой характер, чем хорошо известный перевозчиком Cummins. Так, при 1000 оборотов доступны более 300 ньютон-метров тяги, а у каменца только 250. И вообще, как показали испытания, 21 легче, экономичнее и тише. Кроме того, важно отметить, что новый дизель имеет двухвальную головку блока, ременный привод газораспределительного механизма и гидрокомпенсаторы. Очевидно, что следом этот агрегат примерит и другие модели марки ГАЗ от Соболя до Валдая. Ведь выпуском дизеля, включая отливку блока цилиндров, займется непосредственно Горьковский автозавод. А пока моторы приходят из Китая, так как разработчик этого двигателя поднебесная компания Photon. Уместно будет вспомнить, что китайский турбодизель и Huadun собирает на своем пекинском заводе тот самый Photon. Но по определенным причинам газ выбрал для локализации не российскому рынку китайский Каменс, а собственную разработку фотона. И еще одна новость, которую раскрыли дилеры: электромобильная марка «Воя» открывает продажи кроссоверов Free. Уже сейчас клиенты могут оформить предварительный заказ, но цены головной офис обещает раскрыть лишь через несколько недель. Впрочем, продавцы уверенно заявляют, что 500-сильная новинка будет стоить 8 миллионов рублей. За эти деньги клиент получит электромобиль, способный преодолеть на одной зарядке порядка 500 километров. Время заряда батареи от 20 до 80% при использовании 120-киловаттного терминала составляет 30 минут. Но если запитаться от 11-киловаттного разъема переменным током, возле розетки придется простоять около 10 часов. Дистрибьютором нового бренда заявлена компания MotorInvest, что выпускает на Липецком заводе китайские дунфэны под маркой Эволют. Поэтому и дилерская сеть для обеих марок будет общей.